Очи вот, боя, так Спасибо большое! Я очень рад видеть столько народу здесь, сегодня на моем концерте. Не только на моем, но и на концерте тех музыкантов, которые меня сегодня поддерживают. Хотел, чтобы сегодня все прошло очень приятно для вас, приятно для нас, чтобы просто получали максимум хорошего настроения. Моя сольная карьера началась с песни «Сердце скажи», и она написана была мною в 2002 году. Это было еще, наверное, до того, как группа 101 участвовала в Юрмале на «Новой волне», и до того, как я пришел на фабрику. То есть, в общем-то, промежуток от, от первой композиции до последней занял около четырех лет. Мой дебютный альбом называется «Сердца трех», потому что... В общем-то, все композиции, которые там присутствуют, они, во-первых, про любовь, во-вторых, обычно у них присутствуют три персонажа. То есть неразделенная любовь, любовный треугольник. В общем-то, из-за этого такое название. Следующая песня называется «Ответ». Поехали. Встречаю под музыку шагов, не замечая границы тех миров, где я исполню заветные мечты, Где навечно со мной будешь ты, Былых насти, не видно и следа, На сказку странствей и страчен на душах, богатый рядом. Мне бури не страшны, Значит, вечностью связаны мы. Я нахожу ответ В глазах твоих бездонных, Я разгадал секрет мелодии о любви. Я нахожу ответ В полете птицы И разлуки для меня больше нет. Отправимся с тобой Мы все узнали Погонить за собой Я знаю, скоро исполнится мечты Если рядом со мной будешь ты е -е -ей, е -ей. Твоих Я нахожу В глазах твоих бездомных Я рассказал секрет Мелодий о любви Я нахожу ответ Птицы вольной, и разлуки для меня больше не Разобраться в себе хватило бы ночи Иногда важнее всего случайные слова Что-то изменило во мне Спасибо большое. Сейчас прозвучит песня, которая называется ⁇ Ты далеко ⁇ Я надеюсь, что у каждого из нас есть любимые люди, и надеюсь, что они не будут далеко от нас в нужный момент. Сердце без тебя не может Заходи, Заходи. Те осколки, что остались Любишь, не обязательно что-то говорить, чтобы было все понятно. Следующая песня называется Не говори. Дороже самых-самых искренних слов. В глазах ответ Едва уловимый Когда в любви своей Признаться готов Ты мне шепнешь Я знаю, любимый И разговора Одиноких сердец На всей земле Никто не услышит Ты скажешь Я тебя сумела прочесть И знаю Редактор свет и сердце самый глубин Моей души листает страницы Я понимаю, что люблю и любим А ты живешь, нам это не снится Не Так, что и слова, в общем-то, не нужны. Uh -huh. Это тебе, струны сердца моего. Хочу пригласить на эту сцену моих хороших друзей, сборная команда КВН. Пожалуйста, аплодисменты. Салам -салам. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на первом сольном концерте. Замечательного певца, замечательного композитора Ивана Бреусова. Концерт называется "Сердца трех". Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Замечательное событие, замечательное настроение. Да, вообще, дорогие друзья, вы знаете, дело в том, что этот концерт а, должен был пройти, ну, а, где-то во Франции. Но потом подумали, зачем экономить, и решили вот а, организовать концерт здесь, во дворце Республики. Если честно, этот концерт должны были вести Мадонна и Сэрелтон Джон. Но потом решили, зачем экономить и пригласили Нуртаса и Даута. Вот. Ну и, конечно же, этот концерт должен был открывать Джастин uh, Тимберлейк. Но потом тоже подумали, зачем экономить. И поэтому данный концерт, концерт сердца трех, откроет сборная команда КВН Казахстана, проект Казахрадио Сэр. Ваши самые-самые бурные аплодисменты, друзья! Ну а следующий очень забавный случай произошел как-то на одной из алматинских дорог. Лейтенант Рахимбаев, выехали со скоростью 160 км в час. Вот радар все зафиксировал, предъявите ваши документы. Или что, тянуть да, 100 долларов, я про все забываю. Значит так, лейтенант Рахимбаев, генерал Шайхисламов. А, тоже мне генерал. Пальцы показал, я поверил, что он генерал. Генерал Шахисламов тоже мне... Простите, генерал, не узнал. Значит, слушай меня сюда, сержант Рахимбаев. Простите, лейтенант. Редовой. Просто... Гражданский. Я же не заметил Эмбрион. Я не Молекула с хвостом. Я просто вначале... Желание родителей иметь сына. Я вам честно говорю, я Девушка, не а можно с вами познакомиться? Я же не заметил, Парни, что это... а пойдемте сегодня на дискотеку, там красивые девчонки будут. Продолжать. Куда еще? Значит, так, Рахимбаев. У себя в рапорте запиши, что ты бежал на мою машину со скоростью 160 км в час, понял? Вам ну, а мы представляем изучение английского языка в казахской аульской школе. Итак, дети, тема нашего сегодняшнего урока – My Family. Кто готов? Адамбаев, прошу. My Family. My Family is very big. There are mother, father, brothers And Хорошо, садитесь Следующая тема Лондон Кто готов? Адамбаев, прошу The London London is a very Big city, there are many theaters, museums, and kazakhs. They are Ahlbek, Janibbek, Janibbek, and the others. Хорошо, следующая тема — мебель. Furniture. Кто готов? <laughs> Хорошо, Адамбаев, прошу. The furniture. There are many furniture in my flat. И также казах, зия, ах, не Ему В моем концерте присутствовал такой человек по имени Такижан, наш давний очень друг из города Джамбула, когда мы начинали свой творческий путь еще там. Мы его узнали уже и знали, что он очень талантливый исполнитель, очень талантливый рэпер. Он делает немного неформатную музыку, не коммерческую, но все-таки я считаю, что он большой талант, и для меня было честь выступать с ним на одной сцене. Следующая песня называется рядом. Сейчас, я думаю, настал момент, когда я хотел бы поблагодарить всех людей, которые сегодня поддержали меня на этом концерте. Я вот вижу много людей, которых очень приятно видеть, которые меня никогда не подводили, всегда помогали в трудных ситуациях. Спасибо большое. Сердце скажи. Сделявший крыльями и даривший небосклон. Сердце скажи, что же так жестоко Ты обошлась с девочкой. Большинство композиций на концерте, они были написаны в с, с кем-то. То есть вот работают замечательным таким поэтом и композитором Алексеем Маклаем уже достаточно давно. И на многие композиции, если, допустим, написана «Моя музыка», то там вы увидите, что слова написаны им. Но есть определенные песни, которых я не хотел доверять никому, вот это вот, значит, дело, Потому что это слишком личное для меня, и, наверное, я это пережил, в первую очередь, и об этом писал. Как бы в тот момент нужны были те слова, которыми я могу выразить свои чувства, и поэтому я не, не, как бы, не обращался к поэтам за этим. Ауэнды, ауэнды, курметны, друзья, лар! Бессызьерги, представляйте тему с изучения казахского языка методом Захтаров. Итак, без начинать ее Даут, Да вот, менкиши иди шайш там. Шай, чай, шай, чай, Ал мен чай, чай. Алмен чаймен, письнай джедам. печенье. Письнай, печенье. Алмен иди, тапшке кем Тапшке. Папочки. Капечки. Папочки. Алмен Дыган, Алкаш Кордан. Алкаш, бери-беги. Алкаш, бери-беги. Алленда, новые слова Ларда, изучайте темнос. О, 40. Этот рак. О, 40. Этот рак. Нуртас, алмен бүгүн вороналарды күрдүм. Олар кар, кар деде, кар, кар, снег, снег, кар, кар, снег, снег. Алмен ун сосединде Москвич бар. Москвич беспонтовая машина. Москвич беспонтовая машина. Алмен жигиттер топынан альбоман сатвалдым. Жигитер альбома на Москвич. Жигитер тобу на нальбоме, Москвич. Да вот. А мне ну, Толик, Толеген, Толик. А досом на до Хатираш, Хатираш, Катя, Хатираш, Катя. А мне ну, Молтахпай, Мстислав, Мол Молтокпай, Мстислав, Алменан Агамнан Ата Жаптубергенов Жанатпек scor comp 너 Жаптубергенов Жанатпек flor На дворе трава, на траве дрова Жабтубергенов, Жанатпек we На дворе трава, на траве дрова Ваши аплодисменты, дорогие друзья прохладай укутался вечер Дивным букетом висят облака Звездная росы вдали напомни до встречи с тобой И о том, что ты будешь со мной до утра Цветом желаний наполнится воздух Наши сердца застучат в унисон. Томные звуки в ночи расскажут как можно, любовь, иди в утреннем свете без следа растворяться, Страсти безумной, бескрайние цвета, И только лишь нежный взгляд. Помнит о встрече с тобой индиго, И о том, что ты будешь со мной Навсегда, навсегда Индиго, нежная песня цветов Индиго, цвет наше будущее Индиго, индиго, индиго Индиго, оу, это просто любовь В моем альбоме присутствует очень много песен, которые, к сожалению, не дошли до большого слушателя, там, но они есть в альбоме, и я посчитал нужно их вставить, потому что они нравятся, во-первых, мне, я хотел показать именно свое направление, то, что меня интересует, чтобы об этом узнали люди просто. Не обязательно они должны на эти композиции сниматься клипы там и так далее. Я считаю, что достаточно того, что они вошли в альбом, и некоторые люди все-таки это услышат. Это больше относится к слабости, то, что в моем концерте присутствовали композиции в стиле регги, в стиле там, немного хип-хопа даже было. там. А, ну да, я, я меломан сам по себе, и я слушаю всю музыку. Мне нравится Боб Марли, мне нравится Боисту Мэн, мне нравится Бейонси, мне нравится Майкл Джексон. Совершенно разные стили, совершенно разные музыка. От каждого из этих исполнителей я беру какую-то частичку, добавляю, может быть, в свое, в свое творчество, даже не задумываясь об этом. тебя не будет рядом, я напишу тебе стихи. Ты одари меня ли взглядом, не убежал я от судьбы. Ты для меня любовь и горе, не ночью только ты. И одинокий дом у моря. Невидение. И мне бывало нелегко, я не ненавидел. И пусть раскинет по углам осколки маленькая вселенной, Но не разрушится наш грань, очаг любви благословений. забывай yeah, yeah. спасибо большое. кто хочет может становиться от прохода и танцевать вместе с нами мол прогнать Я не верю, что нельзя совсем Сердце приказать Будешь рядом, я уйду Взгляд взгляда отведу Забуду дома телефон Поставлю стены со всех сторон baby. Слова попали точно в цель. Я тебя забуду навсегда, а ты меня не забей. Как же просто и легко, когда не любишь никого. Забуду дома телефон, оставлю сен со всех сторон. Baby, я так тебя любил, я все тебе просил последний раз, волю. Oh, oh, baby, во я любовь игра, уже давно пора забыть. огромная разница между концертом, который мы делали с группой 101 и концертом, который делал как бы, я один при помощи всех этих музыкантов, которых вы все видели. А, Во-первых, мы с ребятами работаем уже достаточно давно и на сцене всегда поддерживаем друг друга. То есть, если кто-то там, знаете, там есть какая-то доля смущения, выхода на сцену, волнения и так далее, мы все это перебивали какими-то шутками и так далее. Да? Здесь не было человека, с которым бы я мог вот об этом поговорить, как-то немного расслабиться, отвлечься, чтобы не думать об этом всем. Было намного сложнее. Сейчас я хотел бы исполнить песню, это что-то, наверное, новое в моем творчестве. Это первая песня, которую я написал на английском языке именно. Называется она просто «I love you». So tell me what's the problem if I sit in front of you. Недавно мы совместными силами выпустили клип на одну песню, которая называется «Белые птицы». Именно эту песню я хочу сейчас для вас исполнить. Чая двое на пристани и расставаться и стало немыслимо. Словно за любовь свою в оправдание прятали в сердце боль, ждали. My shiny. Из-за того, что в Казахстане, к сожалению, нет студий, на которых можно записывать живой звук качественно, композиции, которые были в альбоме у меня, они отличались по звучанию э, от тех композиций, которые были в концерте. Ну, в общем-то, это всего лишь подход, скажем так, да, И хотелось сделать какую-то более такую акустическую версию, какую-то живую. У меня присутствовали, допустим, музыканты, которые играли на медных духовых инструментах, да, в общем-то, этот опыт, да, он присутствует в некоторых командах Казахстана, но широко никогда не показывался, скажем так. По Дворце Республики, во всяком случае, я не припомню, чтобы такое что-то было. Хотя музыканты были все из разных совершенно музыкальных коллективов, мне очень льстит то, что в моей музыке они нашли какую-то точку соприкосновения, и команда сработалась, скажем так, все музыканты совершенно разных возрастов, совершенно разных категорий, совершенно разные стили музыки и так далее. Но здесь они нашли для себя что-то интересное. Мне это очень понравилось. Следующая песня, к сожалению, последняя в сегодняшнем концерте. Называется она «Вот и все». По припев Вот и все, и сердце осколки С листвою ветер унес. Вот и все осталось недолго. Слез. Вот и все, разбросаны камни, а вместо слов тишина. Вот и все, снега между нами. большое что были с нами